Друзья, привет всем! Сегодня будет необычное и очень интересное видео, советую обязательно посмотреть его до конца. Это видео будет полезно абсолютно всем, потому что мы вот поговорим о рынке, поговорим о кризисе простым доступным языком. Очень много интересного вы для себя узнаете из этого видео, и это та информация, которая вам реально пригодится в жизни. То есть эту информацию, я считаю, обязаны знать вот абсолютно все. И знаете, я всегда привык говорить о сложных вещах простым языком. И вот людям это нравится, потому что я доходчиво все объясняю, потому что меня самого вот реально бесит, когда мне кто-то объясняет какую-то сложную тему, в которой я не эксперт, на своих, блин, профессиональных терминах. Нахрена мне это. Объясни мне проще, да, чтобы я понял суть. И это устанавливает определенный барьер, да, между рассказчиком и аудиторией. Короче, погнали, начнем мы с рынка. Что такое рынок? Вот много людей не понимают, вот как устроен рынок. Я в свое время тоже не понимал. Вообще, когда я начинал в этом всем разбираться, информации не было. Была информация, но ее было очень мало. Были там какие-то каналы на ютубе, у которых было там тысяча подписчиков. И особо доходчиво, вот простым языком, об этом никто не говорил. Смотрите, ребята, многие думают, что рынки управляются логикой, какой-то там стратегией. Что вот если ты много там всего знаешь, ты будешь управлять рынком. Нет, ребята, во-первых, рынком никто управлять не может, никто, и никто не знает, куда пойдет цена. А во-вторых, рынки управляются эмоциями людей под воздействием различных ситуаций в мире. На самом деле на рынок влияет очень-очень много факторов. Кто-то там может, блин, своей шуткой, да, своим твитом обрушить акции. Природа может, блин, обрушить акции. Где-то случилась катастрофа, цунами и акции упали, понимаете? Понимаете? Вот что такое рынок. Потому что много новичков думает, что вот они будут изучать литературу, они будут изучать технический анализ, вот все узнают, прочитают все книги и будут, да, управлять рынком. Я раньше тоже думал, что рынок это вот только технический анализ, вот мне не хватает здесь знаний, я буду изучать технический анализ и буду все знать. Ребята, рынок это не только технический анализ, да, где-то там уволили владельца компании, все, акции упали. И в жопу тот технический анализ, вы должны это понимать. Где-то там чума, вирус какой-то, все, рынок упал. Вот вы должны это понимать. И я не говорю, что вот технический анализ, да, не работает. Вообще, смотрите, откуда появился технический анализ. Вот люди сидели, наблюдали за рынком и начали замечать определенные закономерности. Они наблюдали, наблюдали и посмотрели, вот, что эта ситуация, эта фигура повторяется очень много раз. Так, на что похожа эта фигура? Давайте назовем вот эту фигуру, к примеру, голова-плечи. Все, назвали. Давайте назовем эту фигуру бычий флаг. Здесь у нас там чаша с ручкой, понимаете? Они наблюдали за рынком, выискивали определенные закономерности, и вот так вот начал появляться технический анализ. Но не так все просто. Закономерности закономерностями, а есть еще человеческие эмоции. Вообще в какой-то книге, по-моему... Игра на деньги, я слышал такое высказывание, чтобы понять рынок, нужно понять женщину. И в этом есть доля правды. Теперь давайте перейдем на рынок и посмотрим, как он ходит. Я надеюсь, я все вам объясняю простым языком. Итак, перед нами промышленный индекс Dow Jones. В индекс Dow Jones входит 30 самых крупных компаний э, США. Вы их знаете. Это Apple, это Microsoft, Coca-Cola, Boeing макдональдс и так смотрите вот у нас данные за 100 лет давайте увеличим здесь Итак, смотрите рынок всегда растет вот он растет ходит циклами спад опять растет вот затухание опять растет спад опять растет Рынок всегда идет вверх. Опять его здесь, видите, поколбасило, спад, опять рост. И вот мы возвращаемся в 2020 год. И вот если вы понимаете, как ходит рынок, что он ходит циклами, падает, растет, падает, растет, но всегда идет вот по восходящей линии, вам будет проще. Вам будет проще справляться с эмоциями, вы будете понимать общую картину, и вам будет проще инвестировать. Теперь давайте рассмотрим самую распространенную ситуацию – это пузырь, да, экономический пузырь. Давайте я объясню на примере биткоина, потому что я попал в эту тему. Давайте возьмем вот эту вот фазу, видите, фазу мании, да, когда раздули о биткоине в СМИ, когда вот... Люди полны энтузиазма, начали покупать биткоин, пошла жадность, вот все покупали, все богатели, люди вообще сходили с ума, продавали квартиры, вкладывались в биткоин. И вот хайп достиг пика, потом у нас снижение, и вот здесь очень интересная ситуация, да, бычья ловушка, я сам в нее попал, люди вот здесь начали покупать, я не покупал я просто ничего не делал, я ждал, я думал, что вот биткоин пойдет вверх, потому что я вообще этой темы не знал раньше. А вот эта вот ситуация, как оказывается, самая распространенная ситуация, история всегда повторяется. И вот здесь, да, мне нужно было продавать, если бы я это знал, продавать свои биткоины, продавать свою криптовалюту, я не продал, да, и не дозаработал. 100 тысяч долларов. Итак, ребята, потом у нас пошел страх, капитуляция, и потом потихонечку вот начинаем возвращаться вот к среднему значению. Вот все наши пузыри, пузырь Великой Депрессии, видите, все одинаково. Пузырь .comов, пузырь биткоина. Давайте рассмотрим поподробнее эти пузыри. Итак, перед нами пузырь .comов. Когда был бум интернет-компаний? Помните, я вам говорил за эти пики, когда второй пик ниже предыдущего. Вот, идет рост, потом вот ловушка и все рушится. Идем дальше, биткоин, такая же ситуация. Идет рост, второй пик ниже предыдущего, ловушка и все рушится. Идем дальше, Великая депрессия 29 -го года, такая же ситуация, второй пик ниже предыдущего, ловушка, вроде бы, да, все идет на поправочку, и опять все рушится. Переходим к золоту, такая же ситуация на золоте, второй пик ниже предыдущего, и опять все рушится. Вот теперь в какой мы ситуации, вот 20 год, вот все обрушилось, пошла ситуация на поправочку, и как вы знаете, эксперты прогнозируют, что вот будет жесткий обвал, Следующие 5 лет, кто-то прогнозирует на 5 лет, кто-то прогнозирует на 3 года Я думаю, что меньше будет 3 лет, потому что сейчас все намного динамичнее идет, чем во времена там, Великой Депрессии, понимаете, да? Друзья, кстати, пишите, что вы думаете вот по поводу этого кризиса, как вы думаете, будет ли жесткий спад и видите, есть еще время подготовиться да, если говорят, что он затянется, этот кризис, на 3-5 лет, есть еще время подготовиться, есть еще время обезопаситься, перевести там часть денег, не знаю, в золото, в валюту, есть еще время. Это для тех ребят, у которых вообще плачевная ситуация, и которые не знают, что делать, еще время есть. И, конечно же, учитесь, развивайтесь, обучайтесь. Представьте, да, рынок реально просядет до уровня вот 2008 года, да, вот сюда. Это будет реальная жопа, вот, к 2023 году. Это будет реальная жопа и реальная возможность очень-очень-очень хорошо на этом заработать. Или вообще, представим другую ситуацию. Вот такая вот тема будет, да. И себе рынок пойдет дальше, вот, по восходящей, да. Может быть и такая ситуация. Никто этого, блин, не знает. Ребята, это просто прогнозы. Никто не знает. Люди прогнозируют. Люди говорят, да, что вот будут крах экономики. Вот всякие эксперты утверждают, что... Самая настоящая жопа начнется после того, как закончится карантин. И многие меня спрашивают, Тарас, когда покупать акции, когда будет это дно? Никто не знает, когда будет это дно, но пока я сейчас не покупаю. Пока вот сейчас мы, видите, в этой вот теме, на развороте, на большую сумму я сейчас не захожу. Я сейчас держу деньги, вот у меня деньги в баксах, деньги в кэше, деньги на счету есть, но я ничего не покупаю. Также смотрите, интересная ситуация с тесла Здесь тоже вот такой вот маленький пузырь, вот второй пик ниже предыдущего, уже пошел разворот. Вот эта вот ловушка, здесь точно, точно не нужно покупать акции. У нас тоже есть акции Тесла, почему говорю у нас, потому что меня любимая попросила купить акции, я не хотел их покупать. Эти акции чисто для души, чтобы чувствовать себя причастным да, к компании Тесла. Вот ты владеешь маленьким кусочком компании Тесла, а основной закуп я буду делать вот здесь. В районе 300 я планирую сделать основной закуп. Может, буду покупать частями. Так, на 1100 долларов я планирую войти в теслу Это одна из основных высокорисковых компаний, которую я вот да, рассматриваю для инвестирования. С золотом у нас пока все хорошо. Вы знаете, что я большую часть денег перевел в золото. Видите, даже вот стрелочка осталась, когда я покупал золото. По 47-48, сейчас 54, но я все равно думаю, что золото в кризис должно тоже просесть. Ну что, друзья, вот такая вот ситуация. Теперь вы знаете, как устроен рынок, как он ходит. И вам реально будет проще, вы будете меньше расстраиваться. Если бы я знал вот эту вот всю информацию до того, как купил биткоин, конечно же, я бы такую ошибку не допустил. Но я тогда ничего не знал, я верил всяким слухам. Верил себе, верил какой-то интуиции, я не знал историю, я просто вот так вот влетал. Но деньги заработал, заработал. И лучше учителя, чем опыт, не существует. Не избегайте опыта, не избегайте ошибок. Опыт это самый лучший учитель. Вы можете посмотреть это видео, вы можете посмотреть другие видео, посмотреть там интервью каких-то экспертов, и все равно сделайте по-своему, все равно допустите ошибку, вы пройдете через эту ошибку, научитесь, и вот только тогда вы получите какой-то урок только тогда так что ребята успокаиваемся снижаем важность инвестиции это риск все здесь потеряют деньги да кто азартный кто не любит долго ждать все здесь потеряют деньги вы должны через это пройти все должны через это пройти просто успокойтесь знаете что так здесь будет если вы это будете знать вам будет настолько проще и благодаря этой информации вы как раз таки и будете зарабатывать. На этом я буду с вами прощаться. Огромное спасибо всем за просмотр, за поддержку. Я думаю, я вам все доступно объяснил. Если так, то поделитесь этим видео с друзьями. Обязательно поставьте ему лайк. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на остальные мои каналы. Канал по мотивации и канал по заработку. Кстати, его уже нужно переименовать, потому что мы меняем концепцию. Заходите, смотрите. И вот канал по мотивации. Все ссылочки будут в описании Хотите больше мотивации, хотите больше знаний Это все у нас есть, вот сколько у нас каналов Заходите, смотрите, развивайтесь, учитесь и мотивируйтесь Всем желаю осознанности, ответственности и, конечно же, больших денег Пока!